Сегодня мы с вами рассмотрим швейную машинку фирмы Бразер, модель ML600. Это электронная модификация, то есть управление у нее все осуществляется кнопочками. Из кратких характеристик, значит регулировка скорости шитья, кнопка подъема-опускания иглы, закрепка вперед-назад, кнопка старт-стоп, то есть машина у нас работает и с педалью, и без педали. Регулятор натяжения верхней нити. Здесь производится намотка на шпульку, фиксатор для катушек. Нитка вдеватель автоматический. Так, в комплектации у нас три шпульки: лапка для молнии, для потайного шва, для обметывания края верлочная, для выметывания автоматических петель. Здесь у нас, кстати, модель выметывает три петли. Лапка для пришивания пуговичек, фиксаторы для катушек, двойная игла, три иглы 90 номера для костюмных пальтовых тканей, фиксатор для катушек, отвертка, вспарыватель, щеточка и сетка для катушек, чтобы мягче нитка сходила. В комплектации еще есть педаль, мы можем с вами и от педали работать, и мягкий чехол. Челночное устройство у машины горизонтальное. То есть шпулька устанавливается сразу в челночный механизм без шпульного колпачка. Намотаем ниточку на шпульку. Устанавливаем катушку на фиксатор, зажимаем колесиком, заправляем нитку на намотку. Намотку у нас нарисована пунктирной линией на самой машинке. Фиксируем на шпульке. Шпульку отщелкиваем и нажимаем кнопку старта. Скорость можно поставить побыстрее, чтобы машинка порезвее наматывала шпульку. Останавливаем. Нитку можно обрезать на самой вот этой штуке. Устанавливаем шпульку, чтобы нитка шла против часовой стрелки. Краткая схема по заправке есть на самой машинке. Устанавливаем в челночок и нитку ведем по стрелочкам, как нарисовано. Здесь у нас нитка с вами обрезается. Закрываем шпульный колпачок прозрачной крышечкой и теперь заправляем верхнюю нитку. Заправка также у нас прорисована стрелками с вами. По направлению проводим нитку под фиксатор возле иглы и воспользуемся ниткой вдевателем. Иглу ставим в самый верх маховым колесиком, цепляем нитку под крючочек и нажимаем до упора. Подводим нитку к игле и отпускаем в вдеватель. И сзади вытаскиваем маленький хвостик. Нитка у нас с вами заправлена. Отправляем нитку под лапку. Берем ткань. Опускаем лапку. Выбираем строчки. Здесь 16 операций, то есть 16 строчек. Выбор строчек производится вот этим колесом. В окошечке у нас появляется вид строчки. Устанавливаем прямую строчку цифра 1. Регулятором длины стежка выбираем стежок, размер которого нам нужен, допустим, 3, 3 мм. И нажимаем кнопочку старта. Машинка шьет. Скорость регулируем. Быстрее, медленнее, как нам удобнее работать. Останавливаем в конце. И делаем закрепочку клавишей реверса. Закрепили. Можем нажать кнопку «Поднять иглу». Поднимаем лапку и здесь можем нитки обрезать. Допустим, хотим зигзаг, переключаемся на четвертую строчку и нажимаем кнопочку. Можем ширину шва увеличить. Максимальная ширина 7 мм. Также можно длину регулировать. На экране мы все это видим, все наши манипуляции. Останавливаем машину. Кнопку под ней, поднимаем иглу. Выполним с вами петлю. Для этого мы возьмем лапку для выметывания петель. Вот эта часть отодвигается. И здесь фиксируем нашу с вами пуговицу. То есть тем самым задаем размер нашей с вами петли снимаем лапку сзади идет рычажочек его нажимаем лапка спрыгивает снимаем лапку стандартную и устанавливаем лапку для петли опускаем лапку чтобы она у нас защелкнулась устанавливаем ткань выбираем петлю Допустим, хотим глазковую петлю, это номер 16. В окошке выбираем 16 номер. Глазковая петля. Для петли нам нужно сбоку еще опустить вот такой специальный рычажок. Машинка готова. Нажимаем на кнопочку старта. Скорость повыше. Повыше. Машинка сделала петлю и сама остановилась. И вот так любую петлю из трех вариантов вы можете полностью в автоматическом режиме изготовить. Вспарывателем прорезаете. Это у нас глазковая петля. Обязательно всегда подбирайте иглы и нитки под те ткани, которые вы шьете. От этого качество строчки сильно зависит. Так Возвращаем стандартную лапку на место и выберем какую-нибудь другую операцию. Например, номер 12. Много дополнительных аксессуаров и лапок вы можете докупать для, для вашей машины. Для различных операций. Машинка шьет любой тип ткани, от шифона до кожи. Джинса, трикотаж, брезент, шелк, шифон. Абсолютно всеядная машина. Очень простая в работе. С ней справится любой человек, независимо от возраста. И любую операцию люб... выбираете, какая вам нужна. Автоматом все параметры машинка ставит вам сама. Можете все регулировать, корректировать, настраивать. Краткий обзор Бразер ml 600 e